Добрый день. Я три месяца назад сделала операцию методом смайл. У меня зрение было не совсем плохое. На одном глазу было минус два, на другом минус два с половиной. Сейчас у меня зрение 120 двадцать Вижу, я превосходно. Вижу, э, вообще, что происходит в квартире и в противоположном доме. Э, операция длилась буквально двадцать минут. Было совершенно не больно, совершенно не страшно. Чувствовалось профессионализм. Я просто, в общем-то, лежала. Сделали операцию, я встала и вошла. И, и уже на следующий день я видела очень хорошо. Всем советую, всем рекомендую. Качество жизни очень сильно улучшается.